Александр Цыпкин, Константин Хабенский, читаем рассказы Александра, Святой Валерий. Миша Карасев по кличке Карась жил небогато и увлекался спиртосодержащими напитками. Другими словами, он медленно спевался и быстро вываливался из очень средненького класса в бедность. Занимался этими двумя популярными процессами Карась в засранной, но своей квартире. Разного рода черные риэлторы пытались его выселить, но им не повезло. Карась уже почти подписал какие-то документы, по которым при хорошем раскладе он очутился бы в Тверской области, а при плохом в морге, но встретил на улице какого-то старого приятеля, разболтался, поведал о своих новых заботливых друзьях, благодаря которым, наконец, исполнится его мечта о переезде на природу, Друг работал в милиции, и на природу переехали риэлторы, причем сразу на несколько лет. Отжав у гораздо более, как им казалось, защищенных граждан, гораздо более ценные активы, они не могли поверить, что сели всем коллективам из-за какого-то алкаша и его собачьи кануры. Но в этом суть России. Ты воруешь регионами, убиваешь дес десятками, а потом наступаешь в троллейбусе бабушки на ногу, не извиняешься и получаешь пожизненное. Не только потому, что у бабушки внук волшебник, а просто, ну... «Невезучий ты, и пришел твой срок». Это единственная форма справедливости, эффективно работающая в нашей стране. Все другие системы дают сбой после года эксплуатации. Александр Цыпкин. Спасибо большое. Подвел Здесь, под монастырь. Аплодисменты. Здесь аплодисменты всегда. Ряд, ряд Собственное будет. жилище притягивало соучастников попойки как распродажи модниц. В описываемый день Карасю нанес визит Валера Шапкин, человек множественных нереализованных талантов. Работал Шапкин сторожем на каком-то продуктовом складе, хотя стеречь этот склад, если и надо было от кого, так от сторожа. Так или иначе, за закуску на банкетах карася отвечал именно Шапкин. И в этот раз он прибыл с консервированной свининой из стратегических запасов Родины. Водка у карася оставалась, и друзья решили отметить 12-й день весны. Первое весенняя дюжина карась. Нельзя не отметить такой «Важный для измученных зимой тружеников день». Валера был неплохо образован и фантастически начитан, так как ничего кроме этого он в последнее время в жизни не делал. Поэтому речь его была наполненная лингвистическим мусором, иногда, правда, достаточно оригинальным и образным. Оставь там на второй тост. А что, у тебя более нет, чем запивать мою некошерную закуску? Вот как кончилось, сам как-то вот грущу. Как же мы довели себя, карась, до такого бедственного положения. М? Надо это срочно исправить. Денег тоже как-то, денег нет. Это прискорбно. Предлагаю... Помолиться кому-нибудь. К кому? Столь прогрессивная мысль Карасю в голову не приходила. Хороший вопрос. Надо какому-то неординарному святому, не загруженному массовыми запросами пользователей. Да? Святой это все-таки не жак, там как очередь не влияет. Карась, если все сделано по образу и подобию, то уверен, очереди есть и на небесах. Давай попросим о содействии, ну, к примеру, святого Валерия, это мой Покровитель. К кого? Ты про такого где прочел? Это я сейчас предположил, что он есть. А согласись, Карась, предполагать, что я дожил до своих лет без сильной протекции сверху, несколько наивно. Итак, святой Валерий, я и друг мой Карась, «Просят тебя помочь двумя стами граммами спирта. Можно в форме водки». «А Валер, Валер, а святой Валерий нам как деньги вышлет или водка из крана потечет?» «Сейчас увидим. Давай подождем. Не может нас бросить мой святой в такой день». Прошло минут двадцать. Святой Валерий, очевидно, не собирался помогать. Обычный Валерий пошел в туалет. «Карась, тебя, похоже, тут немного заливают, в ванной с потолка капает». «А, только этого не хватало!» «Точно сосед говорил, он что-то там ремонтировал по сантехнике, да? Надо подставить... Сейчас принесу что-нибудь, сейчас». Карась достал небольшую кастрюльку и пошел в ванную. Ровно посередине потолка висела капля, потом она сорвалась и плюхнулась на остатки кательного пола. Карась разместил эмалированную посудину в нужном месте, собрался уходить, но вдруг остановился, начал принюхиваться. Валера это заметил. «Карась!» Ты чего, как собака, носом водишь? Да, мне уже что -то... водка везде мерещится. Да, да, это на нас с потолка да. водка полилась. А святой Валерий услышал наши молитвы. Я же говорил, нет, нет, ну, Валер, ну, правда, как-то спиртом что-то пахнет. В этот момент новая капля влетела в металл. Карась провел пальцем по дну кастрюли, потом понюхал палец, лизнул его и сел на пол. «Валера!» Вызывай дурка, все, я, я, похоже, не корнулся, Валер. Карась, Карась, ты чего? Мне правда кажется, что с потолка водка капает. Мне врач говорил Валера, что галлюцинации будут. Сказал, если что, сразу психиатрическую вызывать. Все, Валер, началось. Карась чуть не плакал. Карась, Карась, ну ты чего? Ну, померещилась тебе. Ну, с любым такое может случиться у меня и без пьянки иногда, знаешь, такое привидеться могло, что хоть романы потом пиши. Какие романы, Валер? На меня водка с потолка льется, а ты об этом только что какого-то там святого Валерия попросил, и понимаешь, что это моя башка такую керь нарисовала. Дополненная реальность. Что? «Карась, я недавно читал об этом, не очень понял, но название красивое. Слушай, а мне вот интересно, если ты убедил себя, что вода – это водка!» С потолка стала капать активнее». Как думаешь, эффект от такой воды будет как от водки, если ты ее выпьешь? Валера, Валер, ты что думаешь, если я сейчас выпью из кастрюли, меня вставят как от водки? Конечно, это самогипноз такой, я тут читал. Когда ты читать-то успеваешь? Карась, я человек занятой, ты знаешь, но на новые знания всегда время нахожу. Нельзя... Жить в почмах. Так вот, я читал, что один моряк думал, что его заперли в холодильнике и умер от переохлаждения, а холодильник не работал. Он сам себя убедил, что замерзает, так и ты. Ты убедил себя, что с потолка льется водка, и теперь можешь пить воду. Ты новый мессия, Карась, ты обратил воду в алкоголь. И... Иисус это сделал для всех, а... а я что, только для себя согласен. Ой, кстати, а может быть твой гипноз и на меня подействует? Валера обмакнул палец в скопившуюся на дне воду медленно поднес ко рту и подпрыгнул, как ужаленный. Работает карас. Карас, ты бог, я тоже чувствую. Это водка. Я, я в науку и жизнь напишу. Нет. Урганту. Тебя в вечерний урган позовут, я или к Познеру. Правда, боюсь, они заставят тебя воду в коньяк превращать. Они же народные напитки не пьют. Буржуазия, ну ничего, водки будет достаточно. Валера, что? А не может быть такого, что мы оба это, съехали? Нет, не может. Нет, не бывает такого. Я недавно читал. Валера! Вызывай скорую, пусть врач приедет и скажет, что это водка. Тогда я поверю и в святого Валерия, и, и в черта лысого. Карась, не надо. Не надо доктора. Они тебя на опыты заберут. И меня тоже. Помрем в безвестности. Только Курганту Карась. После него пусть режут. Как лягушек. Валера, я знаю, что с нами. И что же? Ты только не бойся, Валера. А чего мне теперь бояться? Я в историю войду, как апостол. Может, мы это, но ну, в другую реальность попали? Как, как, как там, перпенею, то есть параллельную, вот. Карас, прости, но твоя версия не выдерживает никакой критики. Ты действительно думаешь, что параллельная вселенная – это твоя квартира, только с потолка льется водка? Шапкин звучал убедительно. Карась искал выход. «Слушай, Валера, а ты можешь святого Валерия попросить нам знак подать какой? Ну, что происходит? Водка с потолка-то после твоей молитвы потекла все-таки. Если никакого знака не будет, то в скорую». «Хорошо, хорошо. Карась, давай попробуем. Я за эксперименты». Святой Валерий, спасибо тебе за исполнение желания. Очень благодарны, но прости неразумных детей твоих. Объясни, где мы? Раздался звонок. Ты смотри, оперативно работает, Карась, открой, но с почетом. Карась со смесью ужаса и благоговения подошел к двери. Святой Валерий, это вы! Карась, открывай, какой нахер Валерий! Это Захар! Карась бы излива отошел от двери и покосился на Шапкина. Валера, это не святой Валерий, это сосед сверху, Захар. Или святой Валерий в облике Захара. Ты сам подумай, это же от Захара нам водка льется. Реальный Захар на нас ее пролить не мог. Так? Так, Шапкин стал ходить по прихожей, как Холмс, значит, мы можем сделать простой логический вывод, что святой Валерий вселился в Захара, это, кстати, очень разумно, ведь тело, у святого нет, он же должен был кого-то использовать, так? Логика Шапкина действовала на карася магически, так? Поэтому открывай и просто скажи, Захар, спасибо за водку с потолка. И если это реальный Захар, он ответит – Какую водку? А если это святой Валерий, то он скажет, «Прими от меня, карась, это чудо в дар, давай, открывай». Карась открыл дверь и выпалил. Спасибо тебе за водку, Валер, за, за, за, за Захар, да не за что. Считай подарок. Прости, что устроил тебе тут этот водочный потоп. Я карась рухнул на колени. Святой Валерий! И бросился целовать Захару руку. Валера подошел и руку просто пожал. Святой Валерий, рад приветствовать вас в нашей обители. Вы тут совсем шебзанулись, алкаши? Какой святой Валерий? Карась. Вдруг запел ⁇ Святой Валерий, не спаславший на ману небесную В виде водки, и явившийся По первому зову. Такого от карася не ожидал даже Валерий, тем более Захар. Раз, это я, Захар, это я тебя водкой заливаю Она у меня из водогрея вылилась Шапкин поднял указательный палец. «Карась, ты понимаешь, какой план божественный? Святой Валерий не только вселился в Захара, но и водку ему в водогрей залил». Захар уставился на Валеру. «Карась, это что за проповедник у вас здесь? Что за секта? Карась, встань с колени идиот! Я сейчас все объясню!» Валера принял форму памятника Ильичу с указывающей рукой. «Карась, не вставай!» Узри святого нашего покровителя всех страдающих зависимости тяжкой. Карась начал целовать Захару тапки. Захар понял, что от карася сейчас толку не будет, и обратился к Шапкину, параллельно отлепляя от тапок карася. Простите, вас как зовут? Я Валерий. Тезка ваш, я, я не Валерий, я Захар, сосед Карася, я никакой не святой, у меня водогрей, водка была, 40 литров, он упал, треснул, и вода, водка вылилась, я пришел узнать, сильно ли залило, вижу, сильно, особенно он, мозги Карася, хотя ваши тоже на лице Валеры была блаженная улыбка. Захар крикнул. Прекратите улыбаться. Просто на секунду представьте, что я говорю правду. Валерий на секунду представил. Хорошо, уважаемый Захар. Давайте допустим, что вы говорите правду. Я за эксперименты. Я правильно понимаю, что в вашем водогрее в ванной вместо воды находилась водка. Он упал, водка вылилась и протекла к нам. Это та правда, в которую я должен поверить. Да! Да! Это чистая правда. Тысячи извинений. Не хочу подвергать ваши слова-сомнения, но описанная вами ситуация м -м, не то чтобы ординарная. Карась все это время вращал глазами, не улавливая сути диспута. А Валера продолжал: Так вот, я кое-что читал об инженерных коммуникациях в водогрей вода поступает по трубам скажите тогда как же в ваш водогрей попала водка или в нашем районе теперь из крана будет течь водка во всех квартирах это такая предвыборная компания да? Нет, конечно. Как, какая водка из труб? Водогрей. Водку я залил сам. Не хочу показаться бестактным, но вы водкой моетесь. Теплый. Валерий, вы нормальный. Это предмет другой дискуссии, но в данную секунду я просто реагирую на ваши слова. Если водка в водогрее, то разумно предположить, что вы ею моетесь. Иначе зачем ее туда заливать? Захар перешел на крик, сопровождаемый рубленными движениями рук. «Водку водогрей! Я залил для тех же самых целей, что ее заливают в любую другую емкость, чтобы ее пить!» Валера внимательно оглядел Захара с ног до головы. «Пить водку из водогрея!» Вы знаете, я очень много читаю, еще больше пью, но я, я никогда не слышал о том, чтобы водку употреблять вашим способом. Так и я никогда не слышал. Это мое изобретение. Рассказываю. Карась, ты тоже послушай, может тебя отпустит. Итак, мне жена не дает пить, что более чем объяснимо, с интонацией кролика из Винни пуха подчеркнул Шапкин. Можете не перебивать. Извините. Так вот, пить она мне не дает. И не дает хранить дома спиртные напитки. А выпить хочется, особенно перед сном. Как и всем нам. Шапкин плохо чувствовал себя, если долго молчал. Да, как и всем нам. И вот что я придумал. Я сказал жене, что в преддверии отключ отключения горячей воды неплохо бы повесить в ванной второй водогрей, так сказать, на случай поломки первого. Она радостно согласилась. Я достал водогрей, проделал в нем незаметное отверстие сверху и такой кролик снизу залил туда водку и повесил. Ночью стал ходить в туалет и понемногу отпевать. Жена запах чувствовала, но ничего не могла понять. В конце концов, я ее убедил, что у нее галлюцинации на почве парадокс. Она согласилась и зажила спокойно И все бы хорошо Целую неделю Но сегодня я решил залить водогрей пару литров И, ну, оказалось, плохо закрепил Он рухнул, треснул как раз в районе крана Пол у нас не кафельный Вот все пролилось к вам Остальное я тряпками-то отжал да, В таз, все вылил в канализацию Запах дома стоит такой, что можно дышать и закусывать Вот решил проверить, как у вас тут Проверил. Карась, ты все понял? Да, святой... Фу. Валерий допустил версию Захара. Захар, я близок к тому, чтобы вам поверить. Не могу не отметить, что вы предельно изобретательны. Простите, а как вы собираетесь жене объяснить всю эту... катастрофу. Ну, водогрей я выкинул, а вот с запахом что делать, не знаю. Мне, мне кажется, она догадается. У меня часа три до ее прихода. Ладно, пойду назад, раз у вас тут все нормально. Ну, не у всех, конечно. Он покосился на карася. Захар, стойте, стойте. Я могу вам помочь. Вот. Скажите жене, что в квартире нечистая сила, и что надо квартиру осветить, и все пройдет. Вот. А не поверит, приводите, мы ей карася покажем, уверена она сразу согласится на изгнание кого угодно хорошая мысль. Ладно, мужики, вы тут это, не бухайте особо мою водку, мало ли через что она в перекрытиях прошла. Карась, в себя придешь, забегай. Святому Валерию привет. Все, пока. Захар закрыл дверь. Карась, ты вот во что больше веришь? В святого Валерия? Или в эту ахинею с водогреем? Карась долго молчал, а потом очень серьезно сказал. Валера, я завтра подошлюсь. Не дай мне Бог до состояния Захара дойти. А он, кстати, инженер, образованный человек. «Но да. только образование дает человеку право спеваться. У тебя, Карась, его нет, поэтому ты и правда заканчивай. И да поможет тебе святой Валерий. На следующий день квартиру Захара пришли освещать. Батюшка сначала ошибся этажом и позвонил Карасю, тот открыл. «А вам квартиру освещать?» Спасибо. Нас уже вчера осветили. Потом вдруг выпалил. Простите, батюшка, простите. А, а есть такой святой Валерий? Есть, да. Римский воин, мученик. А что? А я ему свечку пойду поставлю завтра. Простите, а чем он вам помог? А, таки, благодаря ему... Пить бросил, а сзади не сцелил. Ну что ж, значит, нашли вы слова нужные, Бог вам в помощь. В квартире Захара священнослужителя ждало еще одно открытие. Запах водки висел в ней настолько явственно, а жена настолько же истово верила в нечистую силу, что батюшка, человек здравый и разумный, вывел Захара на разговор. Захар Иванович, ну что это за цирк с нечистой силой? Ну, может, сознаемся во всем? Ну, давайте хотя бы мне покаемся. Захар все рассказал, и поклялся завязать. «Батюшка, ты прости меня, грешного. К кому бы мне за помощью-то обратиться? Сам ведь не справлюсь». «Да я тут про святого Валерия слышал. Говорят, помогает при алкогольной зависимости».